Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. Сегодня расскажу о транзите черной луны по знаку зодиака Раб. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, если зашли впервые. Также приглашаю вас в мой Facebook, Instagram и Telegram. Ссылки на главной странице канала и в закрепленном комментарии. Итак, 15 апреля в час 22 по киевскому времени негативная кармическая точка черная луна лилит Входит в знак рака и будет перемещаться по этому знаку до 10 января 2023 года. В этот же день, в 6.06, Марс входит в знак рыбы и строит гармоничный аспект с Лилит. Но на самом деле гармоничный аспект в случае с Лилит является негативным, так как он дает сладкий дурман, мешает выявить подводные камни, причины, которые в будущем могут принести неприятности день очень важный тревожный происходят события которые затронут многие государства рак женский знак это сам процесс зачатия истоки принадлежит к стихии воды характеризует семейные отношения малолетних детей родовые корни память дает большой акцент на события внутренней жизни Психика, чувства, эмоции находятся под влиянием ночного светила и знака рак. Поэтому производная луны, черная луна, фиктивная точка, апогей лунной орбиты, в этом знаке имеет огромную силу. Вопросы иммиграции станут актуальными, так как черная луна, перемещаясь по раку, будет всячески мешать многим людям обрести удовлетворение на родине. В этот период... Все, что связано с домом, семьей, родителями, будет сопровождаться беспокойством и волнениями. Активизируются родовые кармические темы. Чаще проявляются генетические заболевания. Многочисленные лики Черной Луны, лилит. В мифологии и других культурах мы знаем ее под разными именами: Геката, Кали, Тиамат, Астарта, Марана и другие. Черная Луна, оборотная сторона Луны, которую никогда не видно, темная мать, богиня тьмы, разрушений и трансформаций, а также защитница обиженных, брошенных женщин. Первая жена Адама, демоница и искусительница, мать греха и порока. И та женщина, которую ни один мужчина никогда не сможет забыть и будет снова и снова стремиться в ее сети. Согласно мифам, Лилит охраняла переход в тонкий мир и наказывала людей безумием, если они занимались магией без правил и не соблюдали законы. Период с 15 апреля 2022 по 9 января 2023 может стать временем пробуждения магических способностей, но нужно 10 раз подумать, прежде чем встать на этот путь». Чаще всего все же это может быть обманчивая, внушенная самому себе уверенность в своей суперсиле. Особенно ощущается энергия Лилит при смене знаков Зодиака. Переход кардинальной точки из Близнецов в знак Рака особенно мощная в этот период энергия. И вторая половина апреля... Можно сказать, это период концентрации темных энергий, проявления страхов и зависимостей. Массовая паника и критические внешние условия подвергают опасности психику многих людей, что может в результате обернуться невралгией и депрессией. Дети станут очень эмоциональными и уязвимыми в период транзита Черной Луны по знаку зодиака Рак, особенно при смене знаков зодиака. Марс после ингрессии в рыбы, третий знак стихии воды, образуя аспект слилит, еще больше акцентирует ее влияние. Люди склонны углубляться в себя, предаваться размышлениям, переживаниям, внушают в себе чувства и мысли, которые не соответствуют действительности. Этот психологический феномен может быть формой психологической защиты личности. Цикл черной луны лилит 9 лет. В каждом знаке зодиака эффективная точка находится приблизительно 9 месяцев. За это время заставляет проявлять черные стороны жизни, находящиеся под влиянием этого знака, темной энергии, которая есть в каждом человеке перемещаясь по близнецам в период с 18 июля 2021 по 14 апреля 2022 черная луна внесла беспорядок в информационное пространство были закрыты многие телеканалы профили в социальных сетях появилось много искаженных фактов через средства массовой информации происходила манипуляция подсознанием миллионов людей в знаке рак лилит воздействует эмоциями и глубиной чувств. Проявляются устойчивые особенности восприятия мира и проблемы сосуществования, характерные для того или иного национального сообщества. Предыдущий транзит черной луны по раку наблюдался в период с 9 июня 2013 по 4 марта 2014 года. В то время Донбасс был оккупирован рф Многие люди потеряли жилье, вынуждены были искать подходящее место, где смогут пустить корни. События повторяются. Снова актуальны вопросы проживания, недвижимости, семейных отношений. Психика людей в период транзита лилит по знаку рак очень подвижна. Больше чем в другое время необходима помощь специалистов. Поскольку раком управляет Луна, то все новолуния и полнолуния в период транзита черной луны по этому знаку будут остро восприниматься всеми людьми. То есть примерно каждые две недели в той или иной степени будут подниматься темы семьи, имущества, места жительства. Многие семьи распадаются из-за разного взгляда на происходящие события в Украине. Разрываются связи между россиянами и украинцами по причине того, что находятся по разную сторону баррикад. Особенно сложный период с 21 июня по 22 июля. В это время Солнце и Меркурий перемещаются по Раку и максимально высвечивают темы этого знака зодиака, очерненного лилит. Во второй половине июля, первой половине августа Венера также зайдет в этот знак и поднимет материальные вопросы увеличится количество семейных конфликтов проблем в чувственной сфере на уровне государства в июле-августе 2022 будут подписаны документы которые вряд ли можно назвать удовлетворяющими позже они будут пересмотрены декабрь 2022 и первая декада января 2023 опасный период может стать судьбоносным во всей мировой истории. Будет оппозиция черной луны с Плутоном. Это может говорить о разрушениях и потере территории разными государствами. В первую очередь это касается агрессора РФ. Черная луна будет в оппозиции с Плутоном, но она покажет многое в истинном свете. Наступит определенность, поскольку напряженные аспекты, затрагивающие черную луну, на самом деле полезны, так как в это время ничего невозможно завуалировать, и все становится явным. Неважно, насколько мас масштабно это будет в пределах мира государства, самые ключевые проблемы будут выявлены. Главное — избежать в это время энергетического и эмоционального перекоса. Проработка черной луны поможет свести к минимуму возможные неприятности, обусловленные этим транзитом. Прежде всего, состоит в том, чтобы проявить силу воли и побороть свои страхи, избавиться от психологических зависимостей. Не ввязываться в скандалы, служить Родине, изучать свою историю, поддерживать свою национальную идентичность, возводить памятники погибшим воинам. В период транзита Черной Луны по Раку важно вывести энергии этого знака Зодиака на максимально высокий уровень. Хотя бы попытаться это сделать, поборов в себе свои темные стороны. Знак рак ставит кардинальную задачу ⁇ сделать место, территорию наиболее приемлемой для жизни, размножения, развития. Именно этот знак в потенциальном виде хранит все, что впитает, соберет, усвоит. Это и память, и наследие предков, и чувства, впечатления, проявляемые как интуиция. Это способность тонко чувствовать настроение и состояние окружающего мира, что позволяет определять наиболее комфортные и безопасные условия для жизни. Больше всего подвержены транзиту лилит Пураку, представители этого знака, а также те, кто имеет в натальной карте такое же положение Черной Луны. Представителям знака Козерог и всем людям, имеющим Черную Луну в этом знаке, также придется пережить сложные месяцы. Практически все люди в период транзита лилит по раку столкнутся с проблемами взаимоотношений родителей и детей. В семейной жизни произойдут изменения, возможно, неприятные, но необходимые. В зависимости от накопленной тяжелой кармы, в том числе родовой кармы, сила воздействия лилит будет разная. Однако каждый человек может снизить ее негативное влияние. Уменьшить свои эмоциональные колебания, если будет следовать общим рекомендациям по проработке черной луны в раке. Друзья, уточняю, что общий гороскоп не может заменить личную консультацию астролога. Многие люди стоят перед сложным выбором, принимать решение уезжать из Украины или остаться, переехать ли в другой город в пределах страны. Конечно же нет единого решения полезного для всех.